Всем покором, временем во мне Жила одна лишь вера Незаменимых людей нету, нас заменили Фортуна, сука, запирала двери Груди болела очень сильно, руки трусила И все, кто прикрывали спину, давно остыли Незаменимых людей нету, нас заменили И все, кто сидел с тобой рядом, ушли по миру Проблема в школе полицаев В этом уверен, ведь я это знаю Я никогда не занимал, что ползаю по краю Эти товары, что играли роль в моей мелодраме Что-то нашептали мне дешевую словами. мое небо затянуло дымом, снова всю надежду убил негативом. И вроде все как всегда, все те же чашки ложки, но только все заслуги умещаю на ладошки. Забыл про все проблемы, я забыл про всех вокруг, я помнил только свое имя и что я в мире слуг. Смотря на дым на небе, я так хотел улететь, но после всех своих деяний могу только висеть. Какая совесть, где ты слышал слово «правда» мы эту байку Завтра скушаем на завтрак, никто не прощен, никого не просят Запечатлым на фото давно потухший взгляд Нету добра в мире, лжи, злодеяния, свинцовое небо Окутает одеялом, давно ты питью правду и голубое небо От того, кто мы есть, солнце встало Ты стал моим пороком, временем во мне Жила одна лишь вера незаменимых